Эй, hey, йоу! Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм, с вами, как всегда, ваш Сэнсьяк, и сегодня продолжаем прохождение медиума. Игра, которая покорила наше сознание, до сих пор не ввела в курс дела происходящего, поскольку я не разобрался, что нас ждет, к чему мы стремимся и чем нам предстоит апеллировать в ходе прохождения этой игры. Но если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил для себя чашечку вкусного чая, тогда мы... Начинаем. Почему так долго? Все. Есть. Так, все, мы вроде бы играем в э, за роль Томаса, да, насколько я помню? Тут oh, же у нас есть. Richard. Ну давай, Ричард. Это твой мир. Понял. Покажи мне, что ты скрываешь. Дух Томаса Томас тоже у нас был медиумом, насколько я понял Мы пробегаем вот эту локацию Наипрекраснейшую Что-то там, какой-то хвост скорпиона Али чего? Это здесь все началось, Ричард Здесь тебя сломали Сделали тем, кто ты есть Удерживайте, удерж... И удара, чтобы провести контратаку Нажмите, удерживайте за миг до удара Чтобы провести контратаку Все, научился, понял, принял Научился за... Опа! Я! Я! Непоколебимо двигаюсь вперед к своей цели, оббегая все эти щупальца. Ага. У Томаса что, бесконечная эта хрень? Ты чувствуешь, Томас? Здесь что-то есть. Она пробудилась в тот день, когда она пришла к нему. Захватила контроль. Устроилась здесь поудобнее. Понял. А, Томас, разберемся. Мы сейчас разберемся. Нечего. Может быть, у него просто внутренний мир таков. Ну, типа, не за что его осуждать пока. Нам пока не за что осуждать его. Мы должны разобраться, в чем же здесь дело. Пахнет говной. Потеря. Ненависть. Горе. М -м, ими тут все пропитано. Тут произошло что-то ужасное. И ну, изменило Ричарда навсегда. Нет, какого черта станет от нее? Чего? Вот так? Страшная тайна Ричарда, средоточие у демонов. М -м -м. Так, давайте сосредоточимся и попытаемся разобраться, что тут вообще происходит. Почему мы сейчас играем в роли Томаса, а не нашей э, героини? Здесь. Полон двор щупалец И мы их пройти никак не можем Сейчас шифтить мы тоже не можем КТРЛ у нас Вижу, все, идем к столу На столе у нас будет что? По-любому бритва, да? Нож отца Я понял хорошо, нож отца Ричард? Твой папа забыл свой нож Тебе стоит отнести его Ладно, подыграю пока что ну давай, пока-пока потому что... Ну а что нам еще делать? Нам нужно плыть по течению, так скажем. А, отец у нас наверняка... А вот с той комнаты мы зашли, получается, правильно или нет? Или я что-то путаю? Или нет? Нет. Не Папа, Папа, ты забыл свой нож? Спасибо, Ричард. Вот что, оставь его себе. Оу, ну это твой счастливый ножик. Теперь он твой, он тебе пригодится. Завтра я уезжаю. Что? Нет? Что? Нет. Опа. А куда ты уезжаешь? Армия идет на запад, и я отправляюсь с ней. Нет. Не хочу, чтобы ты уезжал. Мне дотронуться все-таки до ручки, чтобы открыть ее Или что, или как это вообще происходит Я, я куда-то иду или не иду? Я тоже не хочу, сынок Но иногда важно не то, чего мы хотим Ты понимаешь? Я... А когда ты вернешься? Позаботь о маме, Ричард Теперь ты у нас глава семейства Глава семейства Глава четвертая, глава семейства. Все, открыли. Дошли, наконец до ручки. Взялись за нее, открыли дверь. А там, а там. Ничего. Так, смотрим. Здесь у нас что-то по-любому же есть. Там в столе лежит что-то, что мне нужно потрогать. Угу. А, трубка. В поте лица твоего. Так, ладно. нет, не нужно. Вот здесь есть... А, что это? Книжка? Возвышаться будешь. Что-то там. А что и все? А погоди. А, а все? А уже все? А все? А все пропустили? Больше ничего нельзя тут потрогать. Вот сюда можно пройти, наверное. Эти щупальца что-то охленяют. Надо <связать> от них избавиться. Ну, попробуем избавиться. Я только не знаю как. А, духовный взрыв. Накапливаем энергию. И... Не понял. А почему? Спаки я нажимаю. Спаки. А, я просто не накопил энергию. Вот в чем проблема моего недуга. Смотрим. Берем. Открываем, берем так. Доколе не возвратишься. Доколе не возвратишься, короче. Ну, значит так надо. Доколе не возвратишься. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Что на фоне происходит? Что произошло на фоне? Так, по-прежнему ничего. По-прежнему ничего. Наблюдаю, как ничего не произошло. А вот и решетка. А вот и письмецо. А вот и песня. А, мы открыли письмо ножом. Понял. Прочесть. От лица руководящих... От лица руководящих органов Польской Республики выражаю вам свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной лейтенанта Тадеуша Тарковского. Он погиб сражаясь за свободу независимой своей родины, и мы перед ним в неплатном долгу. Министр военных дел. Вот так вот четыре, строчек, да, типа, меняют на жизнь, на целую жизнь. Как бы, вроде бы, был отец, была семья, и было все хорошо, а вот тебе какой-то беспощадный призыв. И, извините, мы больше ничего не можем с этим поделать. А подожди. Это я прочитал. Больше мне ничего... Больше мне ничего здесь не открылось. Мне показалось, что... О, горе, гнев. Это мне пригодится. Вот горе и гнев. Я накопил, короче, горе и гнева. Сейчас пойду открывать. Открывать вот эти вот ворота. Это же гроб. А я думал, тут стол просто как бы с цветами. Я не обратил внимания, что это гроб. Ну. Да. Так, нажмите удерживаться, чтобы накопить заряд для такого взрыва. Отпустите, чтобы применить его. Вот я его применил. К счастью для нас мы не взорвались. К счастью для нас щупальца оторвались все. Вот мы перешли в новую локацию. Здесь и Томас. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ладно, у коня. И у нас ладно. И у коня ладно, и у нас ладно. Что поделать? Пойдем, пацан. Вот эта локация мне больше нравится. Эй, Ричард. Здесь же ничего нет. Спорим, ты меня не поймаешь. Это Роза говорит. Роза нам что-то говорит. Что? Эй, что? Так, сейчас пойдем сюда, на лавку. К лавке, сюда завернем. По лабиринту пошастаем. Давай, капуша. Давай налево повернем. Непредсказуемый э, исход событий. Мы поломали игру. На тайный уровень выбрались. Так, здесь. Кусок хлеба, ломать хлеба. Держи, завтра постараюсь принести еще. Спасибо, Ричард. Спасибо, Ричард. Ты не представляешь, как много для меня это значит. А, -а, а, вот оно как. У нас были, значит, посиделки, пикничок и кормушки, Да. Мы покормились, значит, кого-то. Так, ну вот здесь я вижу тропинка, которая ведет. Э, вымощенный из досок. Тропинка. вымощенная из досок. Тропинка, которая ведет нас в кучу э, леса. Но что это? Это кое-что очень важное. Обещать, что сбережешь это. Я обещаю. Я-то обещаю. Я-то да. Я-то да. Так, пойдем, пойдем. Нет, отставись. Так. Сюда, глупый. А я не глупый, это ты думаешь, что я глупый. А я на самом деле не глупый. Я так-то. Так, мы там были. Здесь мы не были. Роза, роза, роза, роза, роза, роза. В студии Лариса Гузиева Телепрограмма. Давай поженимся. Сюда, сюда. Вот я уже иду. Сколько? Я до двери там шал. Очень много. Сейчас я иду по лабиринту этому парке. Вот ты где? Я испугался, что ты заблудилась. Я? Я тебя здесь целую вечность жду Я уже успела заскучать Целую Понятно, кому чего не хватает и не достает в этой жизни угу. Эй, ты видишь? Надвигается гроза А гроза-то вот так надвигается или что? Похоже, сильная Надо расходиться Завтра на том же месте Увидимся Хорошо, да, я приду, я приду, я куда? Я приду, я на то же место, а куда? На то же место на какое? На тоже. Хорошо. Я там тоже буду. А ты где будешь? Я буду там же. Хорошо. Как мило, Ричард. Очень мило. Ну и что же теперь? Теперь мы изучим картину. Здесь ничего нет. Угу. Мы изучили картину. Там ничего нет, ребят. Если что, если что вдруг там ничего нет. Попробуем выйти обратно. Трустой вот так пробежать. Может быть, все-таки нам открылись те щупальца, которые были в самом начале? Посмотри. Нет. Кажется, что-то не так. Может быть, нам можно сейчас по лестнице пройти? Мама? Кто это? Он, он тот, кто о нас позаботится. Я сам могу о себе позаботиться. Я обещал папе защитять... Защитять тебя. Я знаю, солнышко. И он бы тобой гордился, но храбрость не решает все проблемы. Да, очень тяжело объяснить, короче, маленькому мальчику, что когда вместо его папа не приходит какой-то там другой мужчина, который готов позаботиться о тебе, что это, ну, как бы с благими намерениями. Иногда детям не объяснить людские взрослые проблемы, Мы, но... Надеюсь, у всех все действительно хорошо, и все друг другу Эй, иди сюда, у меня есть для тебя поручение. Надеюсь, у всех все хорошо и все будет хорошо, и вообще в целом всех все хорошо. Вот. Принеси мне ту штуку. Сам знаешь какую. Это уродский отчим, я понял. Угу, поточнее нельзя. А знаете почему? Потому что вот такой вот. Иди сюда. Принеси мне ту штуку. Садись ко мне на колени. Вот это вот дерьмо, как бы, оно хорошим не заканчивается. Никогда. У меня ничего нет. Все, ничего нет, я никуда не сяду. Все. Пошел вон. Книжка. Беру. О -о, О. О. Освободить Ричарда от его демонов нам нужно. Но мы. Мы-то демонологи еще те. Мы можем. Мы справимся. Сейчас вот а, бутылку возьмем. Нет. А, как, а зачем она мне? А что она там стоит, если я к ней даже подойти не могу, да? Ну. Никто. Не подскажете мне? Так, я понял. Я все, блин, понял. Подожди-ка. Угу. Угу. Угу. Угу. Ну, ладно. Там что-то ты проверещал. Мой дружок Я понял, мне просто книжку нужно, наверное, ему отдать, да? В этот момент А дальше уже можно будет исследовать дальше Все, все что можно будет исследовать Книга Тебе что, сказку на ночь посчитать? <смех> Я тебе не мамаша Да ты какой-то урод -то, а? Ты как-какой-какой ты Так, понял Погоди, сейчас отходим Там бутылка на столе Вот бутылку, может быть, ему подать а, бутылка угу. И еще фотка Тут же независимо все придется все... Ты меня забул считаешь? Катись к черту! Да, понятно. Все, изв... Изв... извини. Извини. Я... я не хотел. Извините. Так, вот здесь еще у нас есть фотокарточка. Вот фотокарточку может быть. Здесь... Это офис Очима, я так понял. Он поселился в этом офисе, да? С ремнем, рем... ремень на столе. Ой, на стуле. Ах, ты говню! Сейчас я проучу тебя! Иван! За что? А, за миг до удара нужно, да, это сделать? Вот, пожалуйста. А еще? <социт> Ты, а! Ты что со мной сделал? <социт> Не подходи, лес, снова тебя порежу. <социт> вот это вот да. Понятно. Неблагодарный сопляк! Проваливай с моих глаз! -с. с удовольствием. Ну, с твоих-то глаз, мой дружочек, да-да. Как бы придется с удовольствием подбежать. Но здесь мне. Все, я понял, здесь подсвечено. Я мог это взять, но я не взял. Я лучше пройду дальше в дверь, потому что. Ну, а что? А, а, а, а, а как иначе? А что, а что остается? Еще? Больше ничего, но ну, извините. Извините. Всхлипывает в подушку. Вот здесь он плакал. Угу. Угу. Я понял, здесь он плакал, здесь... здесь он оревел. Берем подушку. Накапливаем энергию злость. Вот эту вот всю, которая вот, грусть, печаль. Понял, Томас печал... Э, печался. Питался энергией, как бы, вот, ну, таких вот грустных событий. Остань от меня, ублюдок! Нет! Нет, держись, мама! Мам, держись! Не понял. Да, да, да. Отпустите! Нет, умоляю, не надо! Тихо! Тихо! Давай, наберешь, ну успеешь. Отпусти, нету малянина. Не Там насилие происходит. Я, я спешу предотвратить насилие. Дверь захлопнулась, я сейчас дотронусь до ручки, она опять улетит на миллион километров. Надеюсь, что нет. И я спасу. Я всех спасу, я спасатель. Это все твоя вина. Ты не смог защитить ее. Никогда не можешь защитить Он не вернется Она исчезла Никогда Ты никогда им не станешь Никогда И за что? И вот мы в новой локации. Это уже какой-то томный сад Снова это место Но в другое время Да, здесь уже все зрядно так подгнило И солнце свет куда-то исчез Ричард Ричард, давай наберемся. Сейчас мы узнаем, что нас ждет в этой игре. Сейчас куда-то же нас ведет. Тут есть какая-то цель. Из точки А в точку Б мы прибываем с какой-то целью, понимаешь? Вот. Соответственно, что? Соответственно, то, что, то. А мне надо идти, прости. Uh -huh. Роза, ну, ты меня, конечно, удивляешь. Richard, Сколько между нами было? Ричард, где ты? Я бегу в роли Томаса, бегу по этому закоулистому. Маршруту Здесь мы к лавке. Давай к лавке вернемся Л Возле лавки мы были, возле лавки помню локацию ну, Может возле лавки что-то хорошее это да да есть Да-да нет, да-да нет да -да, Тут ничего нет Ну ничего, пойдем дальше тогда Дви Двинемся, посмотрим, что у нас может быть дальше Просто Ричард, если Ричард, выходи Так, я... Опа, я вижу хлеб Хлебцы, хлеб буду Извини, это все, что я смог принести Ничего страшного, Ричард mm -hmm. Этого более чем достаточно Открытое молоко, нож и хлеб Блин, ну хлеба Там-то было пол буханки хлеба, а здесь два ломтя. Видать, что-то неправда Ой, неправда, нехорошо не идет, Что-то неправильно там Здесь mm -hmm. что это? Не переживай, mm -hmm. я сберегу тебе Тебя сберегу Это медалька-то самая, да? Угу, угу, угу Двигай, двигай, двигай. Это не смешного. А что не смешного? А можно, ну, вообще объяснить, там может быть какая-то шутка была, и кто-то посмеялся? А, Ричард спрятался и не может выйти. Не, не хочет выходить. Или не может. Не знаю. Вот его зовут, зовут. Вот ты где. Мы нашлись. А, привет. Все, мы да, мы на том же месте, кстати. Я ждала тебя у лабиринта. Боялась, что с тобой что-то случилось. А где ты, откуда голос? Я в порядке. Просто хочу побыть один. Да ладно, ты мальчик, ты мой. Ну хамон. Нам нужно двигаться вперед, прорываясь сквозь все... Уверен, что все хорошо? Я же сказал, что да. Эй, если что-то случилось, можешь мне рассказать. Томас закрылся в себе. После вот этих травм, нанесенных его отчимом, я просто хочу, отстань от меня уже. Он оттолкнул, короче, свою девочку, которую сильно любил, или которая его очень сильно любила, или что это вообще okay, было, Ричард. не знал. Ладно, Ричард, Ричард, я все понимаю. Но это ничего не меняет. Это ничего не меняет, да. Ричард, ничего не... Ничего не получится, ничего не изменится. А здесь... здесь больше мне некуда сюда... что Что, больше некуда идти, что ли? Черт получается. Картинку я посмотрел. Ничего тут не светится, щелей никаких нету. Ну, значит, нам обратно. Обратно спускаемся с лестницы. Надеюсь, щупальца. Щупальца посередине они рассосались. Что происходит? Тише. Слушай меня, Ричард, слушай, я очень внимательно. Сегодня ночью в наш дом придут люди. Зачем? Что им нужно? Тише, все хорошо. Это я их позвала. Какого черта? No. Нет, отстаньте от меня! Это очень. Не подходите! Очень, очень досталось, походу, да? Me, Не подходите, сволочи! Нет! No. Нет! Отпустите, не, нет, умоляю, не, не надо. надо, не надо что-то делать, Это отчаянный крик, который пародировать мы не будем, но видать как бы очень э, правосудие растало, застало врасплох. Что же здесь? Пустота, пока. Погоди, нет, здесь что-то есть. Э, любой гражданин Польши, который сотрудничает с захватчиками, предатель. Ааа, наклик... накликал беду, да, в наш дом? Хотя мама позвала вроде, что-то не... <связывая> который крадет, доносит или иначе выступает против соотечественников Первый дом слева, прямо у реки, перед ним старая вишня Они прячут их в кладовке под полом Иногда их выпускают размять ноги, обычно ближе к вечеру. Некоторые из них иногда даже выходят, вероятно, на поиски еды. Лучше всего приходить ночью. Не понял. Я сейчас не понял. Тут какой-то был заговор, короче, они скрывались от чего-то, да? И что-то здесь произошло? Совершает непростительное преступление перед Розиной. Да его там вообще, что с ним там делают-то? И должен быть наказан за это. Не понял. Вот мы погрузились. Ублюдок это заслужил. А, его повесили, прикинь, короче. Мы впитались... Как это... Как называется? Удавки. Мы с удавки впитали вот этот гнев, отчаяние, печаль, грусть, вообще все абсолютно плохое. Все плохие эмоции. Раздробили новые щупальца с картины. И вот мы идем. Это начинает надоедать. Роза, где ты? Так, меня туда не хотят впустить, да? Значит, мы пойдем, соответственно, куда-сюда. А все дороги нас повели бы... Опа, по вымощенной дорожке. На то же место нам нужно, да? На том же месте встретиться. Это что? А здесь уже ничего, кстати, нет. Здесь, кстати, нет ничего. Как бы хлебушек, молочков, все закончилось. Пожалуйста, выходи. Угу крови кровь кровь в кровь все в кровь все крови здесь не было а сейчас есть а, проход есть нам есть можно пройти куда-нибудь Алло, алло. а понял а только только обратно да Да тише тише тише тише мои мои тише хватит мы сейчас пойдем по кругу. Видать, там что-то за... Ну, со временем все запуталось, заросло как бы. И нас дорога ведет только одной дорогой. Пожалуйста, ты мне нужна. Так, бежим по прямой. Защупальца. Это что-то вообще невероятное. О, блин. Их не заметить еще. Они такие как бы, ну, сливаются с обстановкой внешней. Опа, цветы. Роза. Нет, нет, нет, нет, нет. Пожалуйста, проснись. Какая-то вода в ухе попала, короче, мылся недавно в душе был и, видать, в воду как бы не всю выбил из уха. Ну и она теперь там потекает. Такое ощущение, как бы, знаешь, деградативное, как бы, ну как будто ты вот это вот. Ее больше нет. Что, что произошло с Розой? Почему? From... Они забрали ее у меня. Ричард, мальчик мой, Подожди, а там не проход, нет, не проход. Ну тогда вот сюда завернем. Здесь-то мы не были, не были, не были, не были Правильно, тогда в ко... мы мчимся На поиске... Вы забрали ее у меня Да кто вы-то? Кто вы-то? Одни звуки, одни... Ходишь по локации, у меня ничего не осталось Ходишь по локации, что-то пытаешься... А, погоди, нет, мы здесь были Али нет, али да, али нет Али да Сейчас посмотрим Если здесь а, лежит... Да Но нам же не надо было Снова сюда идти Здесь же ничего. Конечно же, здесь открылся новый путь. Теперь я ничто. Угу. Здесь еще одни щупальца вот эти. Сейчас мы... Опа. Опа. Гарри в аду. Сучье говно. Так, все, мы вышли. Посмотри, что это за дерьмо? Это что за нахер вообще? Это я тупо после это после сушки. О, -о, О, в магазе. Что это? Охренеть, Смотри, какой он огромный. Это что такое? Нет, нет, нет. Ты. Это внутренний демон э -э, Ричарда, да? Роза? Это ты? А, это вот все-таки роза и выросла. То есть он подкармливал свою печаль, агрессию, злобу внутреннего демона своего. Да, в связи с чем все это произошло? Вот он пророс. Мой маленький цветочек. Так, а вот это. Моя лилия. Она рассыпалась просто вот от гневный ру... пожиратель детей, гневный рыб. А вот и здравствуйте, а вот и здравствуйте, блин, а вот и пожиратель детей Да ты посмотри, ты посмотри, чё это? рукастая мразь. Ну мы вот, я не знаю, мне хватит вообще силы вот этой вот, как бы, моей маленькой. О, поскорее бы с этим закончить, чтобы его уничтожить, этого пожирателя-детей рукастого. И его. смотри, с ногтями на всех пальцах И со всеми пальцами Раз, два, три, пять пальцев вроде На каждой руке пять пальцев, сколько рук Ше... Раз, два, три Четыре, сколько руки-то Не понимаю Подожди, во Во, я думал я сейчас просрал Так подожди, я... дайте, дайте мне Понять, что мне нужно сделать А, все, я взорвал, что-то я сделал правильно, я поступил правильно. Не знал, что так нужно, но вроде поступил. Вот он, Ричард, маленький Ричард, который. Угу. Да. И он тоже без лица. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Помогите! Кто-нибудь? Пожалуйста! Сюда, мальчик. Вот он, спасатель. Помогите, пожалуйста. Мистер, помогите. Чудовище, за мной гонится чудовище. Чудовище, говоришь? И как же выглядит это чудовище? Но это нет времени. Быстрее, нужно уходить отсюда. Все хорошо, Ричард. Успокойся. Отдышись. Томас, ты что-то задумал. Я вас знаю? Вы друг моего отчима? Нет, парень. Я не собираюсь тут заводить друзей. Я пришел за тобой. Что? Нет! Не подходите ко мне, не трогайте меня! Ч ⁇ за дерьмо? Прости, парень. Знаю, ты хотел сбежать. Спрятаться Уберите от меня руки Но пока ты здесь, зверь всегда найдет тебя Че? А, нет, ну мы его осветили Ричард Мы его святой энергией зарядили Он теперь будет добрый, хороший И э, его душа найдет умиротворение, покой. Сперва все это было сложно воспринять Томас был таким же, как я, но не все-таки другим Думаю тебе и без этого понятно А, все точно, мы же сели в инвалидное кресло А вот уже нас пожиратель духов нашел Мальчишка-то здесь, вот эти руки я узнаю с этим узлом. Томас Кто ты, черт возьми, такой зверь? Вот он кто а? Так, погоди Я пропустил весь диалог. Ой. А вместо этого решил сгнить в этом богом забытом месте. Я чувствую твой запах, девочка. Да уж. Ты... Это он? Ричард? Я твой. Что от него осталось? Кровоточащая рана. Друхлявый пень. И все из нее. Что это такое? Я тебя знаю, тетя. Ты пахнешь, как она. Как девочка, которая страдала из-за тебя. Та, с которой ты такое сделал. Она сама пришла ко мне. Потому что ей некуда. Было пойти дальше. Где был в тот день ее отец? И где была ты? Заткнись. Не веди себя так, будто питал к ней хоть какие-то чувства. Она была светом моей жизни, теплом моей души. Твоя душа давно сгнила. Вряд ли от нее что-то осталось, кроме твоих грехов. Мне почти жаль тебя. Ты ничтожество. Не стану спорить. Он разорвал меня на куски. Жг меня и бросил во тьме. Он зверь. Чудовище. Вот оно как. Вот оно. Этот человек? Томас? Кто -то он такой? Он тот. Кто разделывает души. Тот, кто ломает их. Но ты... Да, я тебя знаю. Ты можешь освободить меня. Я чувствую это. Прошу тебя, сделай это. Ты этого не заслужил. Ты ничего не заслужил. Ничего. Ты слышишь? Тогда мне это ничто. Я просто хочу перестать существовать. О большем я не прошу. Хорошо. Хорошо. Как думаешь, он сможет простить меня? А ты? Я тебе не судья. Я всего лишь проводник душ. Исчезни. Ричард? Спасибо тебе, девочка. Из красного дома. Из какого красного дома? Что это значит? Какой красный нахрен дом? Ну что? Какой красный дом? Ну что это за дом? Из красного дома? Что-то ты намутил дружочек, пирожочек-то. На этот time... раз... Это было не просто предчувствие. Это было воспоминание. Бывал ли я здесь раньше? Неужели я тоже часть головоломки? Это человек, Томас. Неужели он был частью моего прошлого? Может да, может быть и нет. Мы об этом узнаем в нашем прохождении. Что нам остается-то, кроме как пройти эту... МОЛОДУЮ, неопытную игру Так, ну... вот И тут в моей голове будто что-то поменялось Мы освободили Ричарда получается, да? Та девочка Это я? А, -а, а Что!? Почему так запутано? Но похоже снимок сделан здесь, в Ниве Почему так запутано? Почему я ничего не понимаю, а она уже поняла? Черт. Марианна, расскажи, что ты поняла. Что происходит? Какого нахрен хрена? Красный дом. Что бы это ни было, я чувствую его. Будто он зовет меня к себе. Оттуда. Ну, в лесу что-то есть, значит, тогда, значит, мы отправляемся на исследование этого леса Просто unbelievable Пройдите через лес, через лес мы... Ага, освободите там Ричарда, еще кого-то Ага, альт, альт Альт, это задержка дыхания и развития на канале Йобагей Так, идем Пойдем, вот здесь указатель какой-то есть, пойдем на, по прямой по прямой, если мы пройдем, получится же пройти. Может быть, это тот, тот самый парк, короче, лес, лабиринт из кустов. Не знаю. И разберемся. А кто знает? Я точно не знаю. Не, а если бы знал бы, сказал? Нет. Mm -mm. Ты же должен пройти. Ну ладно. Тогда я пройду. Я тогда пройду. Пожалуй, пройду. Так, что это? Прочесть. Отвоеванная история Памятник истории форт-постройки какого-то века будет восстановлен и открыт для широкой публики Работа начнется в следующем году и продлятся до 1983 года Вот оно как Понял, я понял, хорошо Я тогда бэкну Сейчас вот в это дерьмо посмотрим Птицу нашел Опа, вижу фонарь Фонарь И... Все и больше я ничего не вижу. Абсолют лих. Нет, ничего. Ладно, тогда пойдем. Тут есть записка. А, есть открытка. Берем открытку. да Бедняжка. Хорошо, ладно, тогда... Куда мы можем пойти? Вот сюда, правильно, правильно, правильно. Тогда мы двигаемся сюда, отправляемся дальше вверх по лестнице, забираемся, идем вглубь леса, в чащу леса, в поисках красного чего дома. Так, и этот дом у нас, с какой целью мы туда идем, не знаю, вообще не знаю. Так, и вот мы... Подождите, ну, может быть, вот сюда нам все-таки тогда нужно попасть? Нет, не туда. А может быть, вот и тоже не туда. Там как бы корни растут. Там же не пройти, Саня. Ты подумай головой хорошенько. Вот здесь есть записка. Открытка. Угу, угу, Я, как всегда, весь в работе, господин Ракович. Говорит, что больше гости приезжать не будут. Но ничего страшного. Для меня тут есть еще много дел. Вот только очень хочется тишины. Почему? Оно все болтает и болтает. Очень скучаю. Эх. Хорошо. Хорошо. Если кто-то скучает, мы... А это что такое? Телефон. Понял. Сейчас позвонить бы сейчас кому-нибудь, да? Во. Во. Как она там? Нет, не давай ему дробку, я работаю. Просто скажи как. Хорошо. Передай, что я скоро вернусь. Хм. Воспоминания очень слабые. Как огонь спички в гигантском морозильнике. Ну, а что поделать? Что, что, что ж поделать? Ну, бывает, да? Ну, не все ж... случается так, как мы хотим Единственное, что хотелось бы, чтобы случилось все так, как мы хотим Как я хочу Так это э, найти выход с этой локации То есть вот я бегу Может быть здесь что-то поменялось? Вот я сейчас нашел это вот эхо И мне открылась какая-то дорога Например, вот направо ломануть Угу Как тебе идея? Так, прочитать. Природный парк Нива. Построен на, средств... а, на средства правительства поиска Народной Республики. Хорошо, информация до... достаточно важная для меня. Так, натур... натуральный парк. Натуральный парк. Что, заходим, посмотрим, изучим. Чекнем, чекнем все, что тут нужно для нас. Что может быть полезным, понадобится нам для прохождения дальше. дальнейшего хода игры? Звучало очень знакомо. Здесь указатель направления движения. Воспоминания из моего раннего детства. Это было какое-то место или нечто иное. Выставка редких деревьев. Видовая тропа. Я пойду на выставку редких деревьев. Деревья мне нужны. Я, я интересуюсь деревьями. Я состою в обществе грин. Пис. Пис. Что? Грин. Грин. Что? Писка? Нет. Грин. Пис. Пис. Пис. Green. Грин. Пис. Green? Green? Green? Да. Все, тогда пойдем, отправимся дальше, посмотрим, что это за дерьмо у нас тут, как бы, извините, э, да. Э, за мой, как бы, естественно, французский язык, но, как бы, кроме как дерьма, это я писать эту картину не могу вовсе, да. Как бы. Хотелось бы понять вообще, к чему нас ведет игра. Я вот, сколько вот я играю сейчас, я все только иду, иду, иду. Ну, еще как, местами где-то катсцены смотрю Это как бы... Ну, что это за такое? Ну, и что это за такое? Извинись меня, конечно. Это что такое? Это камень А, ну камень-то ладно Так, банки какие-то, хорошо Угу, угу, угу Так, а мы сейчас знаешь, что сделаем? Кстати, я придумал, короче Сейчас мы за Заспидраним там же ничего не будет а ну, а, ну понятно Там же ничего не будет? Да, ничего не будет И нужно туда завалиться, понял Хорошо, уже иду Я уже иду, я уже, уже вышел Ой, здесь это Что-то еще один Такое ощущение, что он Сгнил изнутри Inside. понял не, не, ну как бы как это так Ну, какая-то, ну я тогда, получается, с целью здесь защитить животных Как бы спасти э, тех самых вымирающих животных Которые якобы гниют изнутри От какой-то неведомой силы Так, ну и что Я вот двигаюсь дальше, как бы, да, изучаю материал, короче Который мне предоставляет игра С целью познать все-таки тайну этой игры Здесь мы наблюдаем еще одного животного это Их слон выжил Выжили досуха, выпили из них всю жизнь Ну, как бы, ну, извините да потусторонней вселенной, как бы, вот это вот, короче, в реальности, которая не существует, происходит до более ужасные вещи, поэтому, конечно, жалко, жалко, но главное, главное это двигаться дальше и не отставать от происходящего, го, тогда го, пропускать я сцену не буду, мне нужно посмотреть, хотелось бы изучить, что тут все-таки такое у нас происходит, Ох ты жутко меня напугал, приятель. Это собачка. Собачку. Собак я люблю, очень хочу. У меня две кошки. Я бы хотел еще завести еще одну собаку себе. Щенка маленькую какую-нибудь. Так, у собачки какой-то тапать. Новый. Ну, игрушка как бы, да? Своего рода игрушка. Что там у тебя? Тут у нас тапок. Эй, погоди. Погоди, малыш, не убегай. я же, Я же только нашел тебя. А вернее ты меня. Ты меня нас напугал до усрачки к ста. Если вдруг тебе интересно. Угу, угу. Через лес. Мы прошли, сейчас посмотрим вывеску. Должен быть красный дом, река Висла, палаточный лагерь. Пойдем, пойдем за собакой. Собака же, ну, по-любому нас куда-то вот зовет для Чуготу. Так, и я побежала со своим новым другом в надежде, что хоть он знает дорогу. Ну да, хотя бы он. Помню, думала, что он приведет меня к своему хозяину. В каком-то смос... смысле он и привел. В каком-то смысле. Привет. Так, все нормально. Двигаемся за собакой. Вроде бы в правильном направлении, как бы, что странно, что необычно, что удивительно, что... Здравствуйте. Зеркало. Бритвенные принадлежности. Полотенце. Бриллион. Бриолин. Местный Йети за собой следит. Что что такое приятель? Oh, так, спички. А, не спички. Yeah, ну nice. что тут у нас? Вкус снятина. Это собачий корм. Это собачий корм. Собачий корм не нужен. Еще есть чан. Подожди. Болторез, перекус. Болторез, перекус. А, вот. Вот. Yeah. Подкрепись, дружище. Мальчик, я тебе покормил. Вот он это, добрата, и. Богадетель на канале Йоба it, Вот так. Что такое песик? Хочешь мне что-то показать? Ну, очевидно, раз уж тебя так зовет. Пойдем вперед. Slide. Ты взял след? Эй! Hey. Hey. Mm -hmm. Вроде на шифте бегу, а как будто пешком. Есть там кто? Здесь, как бы, костер свежий. Да? Что такое, песик? Собака не готовит, чувствует опасность. Знали, что у собак есть чутье, которое позволяет ему ощущать присутствие потусторонней силы. Там кто-то есть? Мне жаль. Мне так жаль. Эй, я так хочу увидеть тебя снова. Так по тебе скучаю. Зачем я остался? Зачем впустил? Они все мертвы. Из-за меня. Что за черт? А я все еще здесь. Почему? Эй. С вами все в порядке? Тебя. Тут тоже не должно быть. Я вижу тебя. А значит, что и она тебя видит. Да, сейчас бы бомжа нам не хватало Который нас напугает до усрачки Давай попробуй еще открой шторку, посмотри что там внутри Ну здесь я не сильно помню Что были какие-то скримеры Фу, там ручка была чья-то, рука Там пальчики были какие-то, но Там бомж, он живой? Конечно Она что-то рассчитывала, Мариан А на что? Что, на что я рассчитывал? За... Что, в смысле, что? Смотрите лагерь. А -а, -а, -а. А, а, а, вот так, да? А, -а, а. После закрытия дома отдыха он просто остался здесь? Что такое песик? Он был твоим другом, Фрэнсису? Фрэнсису. Здесь еще одна открытка. Я лишь хотел, чтобы она снова увидела солнце. Мне очень жаль. Вот оно как. Он выглядит иссушенным, сгнившим изнутри. Как те животные, которых я видела. Аф, аф, аф. На-на-на-на-на-на. Тише, песик. Что случилось? Видать, не все еще. Видать, не все. Собаки умные, бля, падла. Умные. О боже. Опять эта тварь? Какая? Вот мы же... А, как, как? Там же не может быть эта тварь. Мы же вроде бы, ну... Принтис. Я надела его. Но потом я выросла из него. Изнасиловала. Все они износились. Ничего не подходит. Все не по мне, но ты, ты выдержишь, правда, особенная девочка? Отвали от меня, мать твою! Я пахну. Я хочу примерить тебя! Чёртова заевшая пластинка! Беги, беги! А, это я, бе... я бежать, твою мать, беги Твою мать Сбегите от монстра, я... А, я в двух мирах от него бегу Пожалуйста Да не надо, как я, пожалуйста, отпусти меня Не трогай, пожалуйста, я не хочу, но Твою жопу, отпусти а -а -а. Так, не убегай Да я не убегаю, я просто я... Я... Я... я гуляю, я тут как бы лагерь, как бы, извините Не хотел как бы вам мешать Не хотел заставить вас расплох и вообще мешать в целом Мой чудный костюмчик Да я не, убе... я не костюм, я... я живой человек Не надо меня надевать Насильники эти задолбали. Я сейчас бегу от тебя, и ты меня не... До... Маленький костюмчик. Так, здесь должна вырасти дорога, правильно, полагаю? Правильно. Вот мы бежим, короче. Здесь падают деревья. Всякие сосны и сосенки. Древнейшие деревья падают. А мы, друг. меленький костюмчик. Мы вдруг в двух мирах бегаем от этой гниды. А? Ну что ж, за дичь? Я надеюсь, собака выжила. Самое главное, чтобы выжила собака. Мы-то у нас сохранение ящик-поинт. Там был... Не бросай меня здесь! Ну, извини, извини Я не хотел кричать, но пришлось Извини Так, здесь ломается прямо под нашими ногами Пад... Мы не падаем? Нет А вот так гнида, скорее всего, упала вниз угу. Я оторвалась? Она отстала? Да, конечно угу. Еп, забраться Заберемся на стену, посмотрим, что там есть Ам, ам, ам, ам, ам, ам, ам, ам. Что это? Что это такое? А, здесь спуститься. Там забраться, там здесь спуститься. А куда спуститься-то? А, вот куда. Понял. Еще раз спускаемся. Можно больше однотипных подъемов и взбираний на что-нибудь? Там если бежать, то бежать. Если карабкаться, то карабкаться. Если нажимать Е регулярно, так надо 10 раз подряд Е нажать. Понимаю. Давай, пойдем, пойдем, пойдем. Вот, мы сейчас будем бала балансировать. Баланс. Инбаланс. Подожди. А, все. Ну, лево-право, да. Можно мне это делать. Марианна. Так, я вижу... Что? Кто здесь? Да вон он стоит. Кто здесь? Ты же обещала. А, смотря oh, что обещал. Быть осмотрительной, да? И все, он исчез. Куда он исчез? Куда пропал? Зачем? Это, это не по-настоящему. Не может быть. Ну, может быть... Может быть и не может быть, как бы извините, но опа следы, а следы в какую сторону они ведут-то? А подожди, вот, вот, вот пройти сюда, взрывнуть налево, и здесь есть галстук. Это что? Нет, не может быть. Что это? Вот скажи ты, вот что, что, что это? Это, этого не может быть. Что? А что? И сама, сама себе там что-то... Вот, знаете, как кореша есть такие, типа. Они такие травят, травят... Подходят такие... А, ты, то есть ты... А, я понял. И уходит. Что он понял? Куда ты пошел? Это место. Тут так холодно и темно. Что он понял, куда он пошел, с какой целью он подошел и сказал тебе то, что сказал вообще в целом, непонятно, но он как бы. И он же и живет же, так понимаешь? Шок. Реальный шок. Отпусти. Все. Так. Марианна, что ты сделала со мной? Я понятно. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Ты не он. Ты не он. А я шпион. Так И что же мы видим дальше Куда, куда ты меня отправила I Я никуда. куда Я... Я помогла I... себе уйти в другой мир Это ее дядя или что Или what be... Меня не должно быть тут Мариан Вау wow. wow. our... Это все твоя вина Джек Слишком поздно, Мариан Поздно-то для чего? Все кончено Что кончено? А что начато? Ведь я... Что? Опять что? Можно закончить фразу, пожалуйста? Или нет? Или как бы, ну его нафиг Конец всего Какие брызги. Что ты наделала? Это пасть. Ты отослала их. Во тьму. Да залезь ты куда ты что? -то -то. Так, я сейчас забыл. Шлавлин, шаловливым папочкой. А что, подожди. А, я должен откатить ее. Я хотел ее сбаркодировать наоборот. Так, все, ну. Так, Марианна, надолго этого не хватит. Ну, давай пошевелимся. Вот, посмотри. У меня же есть болторез болторезом мы можем воспользоваться, чтобы сломать это говно. Две кнопки мыши. Несколько раз нажать, чтобы открыть. До сих пор помню. Так, решетку открыть. Все. Все, проходим. Как бы вроде бы демон, да? А как бы пройти просто через преграду не может. Но ну, из издевательство. Извините, но это какое-то издевательство, я считаю. Э, здесь еще... Ну, конечно... Вот о чем я и говорил, короче. Много раз нажми Е. Миллион раз. И вот миллион цепей еще подряд разрежь также интересно играть, как бы ну, зачем рандомно раскидывать по всей карте, вот это вот все, ну давай, давай, подожди, подож, а подожди, а подожди, здесь вот я вижу какой-то генератор, да? генератор, может быть он еще работает? может быть? а с какой целью ты интересуешься? ну конечно не работает, похоже топлива нет а, то есть нам сейчас топливо, да, а да. надо... Да. Вот рычаг, короче, заперто. Кажется, рычага не хватает. Нам нужно найти топливо, нужно найти рычаг. Которые будут находиться, ну, скорее всего, вот дальше, походу. А, ну вот топливо. Так, есть. Топливо мы взяли. Топливо мы нашли. Рычага здесь нет. Мы изучаем дальше. Местность, локацию мы изучаем Все, что тут есть Все, что дали разработчики сейчас Не удивлюсь, если я провалюсь просто в текстурах в Какое-то говно, случайно, совершенно случайно И это и будет как раз-таки то место, где я найду рычаг А, ну здесь, конечно же, Е yeah. Куда же без этого, Е yeah. Забраться А, разрезать цепь еще одну Ну же, болтарез, не подведи Конечно, он тебя не подведет, ну но... Е yeah. Черт, как громко а что ты хотела, дорогуша, но ну, извините Так-то, ну такими досками-то бросаться Налево-направо, извините, конечно, да Не хотелось ни Никоем разе вас смущать, конечно, да, но Но извините А, здесь еще Е, да А где эта дичь появилась А, вон он ходит Я тебя слышу Да и послушай Черт Спускайся ко мне Да, не, давай Давай, давай. Тут будет вексело Ну-ка И твои друзья тебя ждут Какая ты мразь, а Ну я-то точно не спущусь Потому что, ну, как бы я же не дурак, получается Я, ну, как бы знаю в играх толк И, ну, меня на такое просто не подкупить Как бы, на что надеялись разработчики Я сейчас такой падаю Просто случайно совершенно, как бы Заговорился, упал и все. И получается, ну погиб. Нахрен. И что потом? А потом что? Чекпоинт, правильный. Мы с хранением. Дальше прохо... продолжаем прохождение этой игры. Черт! Опа! К как мы уме... ловко переместились, -то, а? Ой! Да! да, я конец всего! Понял, я понял, короче Левок поможет мне увидеть, а Альт поможет задержать дыхание, чтобы он меня не увидел Блин, нахрен, ну я, конечно, я просто не ожидал, что он меня найдет Вот, как бы, извините, да, это тот момент, когда я просто не был готов Глоток бодрящего кофе Левок, может, для продолжения угу. Поиграйся, со мной так, я задержал дыхание, ты, чушка. Поиграем в наряды. Ты будешь платьем. Каким платьем? Я буду крепко тебя держать. О -о -о. где ты? Так, я его вижу, короче, я его дыхание пока задержал. Разглажу тебя, как следует. Так, я его вижу. О, я... я наконец тебя примерю. Что Буду нас... носить тебя, где ты, ты в жопу? А он может отойти? Нет? А, что мне надо сделать? Болторезом? А, да? То есть, вот так вот это можно было сделать, и все. Извините, я не был готов к такому поводу событий. Сейчас мы просто пролезем через стену, и он, получается, останется позади. И мы сейчас легчайшим способом... Вот там выход. А мне нахер... Эта тварь стоит на пути. Слышите? Слышишь? Джек передает привет. А нет, постой. Он сказал, зачем. Ты его сюда отправила. Зачем? Вай, вай. Ну, понятно. Ну, это все обман. Он, наверное, плохо себя вел. Подожди. Он тебя видел? Он был плохим папочкой. Может быть, неплохим папочкой, да? Но как бы я тебе. Я не верю. Он в лучшем мире. Ты гнида рогатая и голожопая, ты меня просто обманываешь. Ты мошенник, получается, ты аферист. Ты аферист и мошенник, вот такое. Инфосотка. Так, а вот рычаг, да или нет? Ну что ж, за это что-то там. Да, да, это рычаг, все. Кричит от ужаса, скулит, как испуганная собака. А почему он скулит его что просто? Так вот, чего ты боишься. Молнию? Он боится? А, я почти вернулась к генератору. Угу. Он боится... Ш... Он боится, что ли, этого? Молнии? <laughs> Или чего? Молнию, извините, я вы... Стой, выбираем. Режем. Я взломщик. 1-4... 4-4. Взломщик. Открывашка, так скажем. Саня, открывашка. Подожди, а чё, как Надо взять бенз, да Даже, да Подожди, вот сюда вставляем рычаг, правильно, правильно Мариана, yes Я открыл дверь, okay. Димона тут нет Ворота открыты А, во-во-во Пора разделаться с этой тварью А как Я залил топливо Готово Генератор включил А нахера А, толкать конечно толкать. Зачем а, телегу на рельсах, как бы с генератором включен. Генератор же для чего этот генератор тогда? Не понимаю, я не, не понимаю. Радостный виск. А где это мразь? Что ему вообще нужно? Вот и где. Ага, она все еще внизу. Нужно от нее избавиться. Иди ко мне. А я? Аля. А я хочу. Качу... Закрой свой рот! Мазафака! Рыдает, кричит в агоне. И там что-то происходит с ним. Да, гори, сволочь, гори. А, и все. Это все? Ну, я помню, нам указывали, как бы на выход там какая-то э, основа решетка. Надеюсь, теперь я больше его не встречу. Да, конечно, но ну, Обычно ж демонов так электричеством убивают А, ну он, мол, не испугался, скорее всего, да Получается, что так С а чего она взяла, что это вообще выход, как бы Сейчас заходим, здесь тупик и, как бы, такие, бан Но все равно спустимся, посмотрим, что там, изучим Изучим местную локацию А, нет, все-таки мы вышли куда-то Так, куда-то там мы вышли Сейчас снова побро побродим по тропам лесным Посмотрим на красивые деревья даже мышкой управлять нельзя, вот понимаешь, на, о чем ли? Ни на что не посмотреть. Что это? Похоже на. На тупо голимое воспоминание, похоже, да? Оу, oh, бич. Тут печаль тусуется. А печаль тут хорошо. Печаль. Печаль, это ты? О, привет, Мариана. Нашла то, что искала? Я надеялась, что ты мне с этим поможешь. Печаль. Сосредоточься. Что ты помнишь самое первое? Расскажи мне. А это игра такая? К сожалению, нет, милая. Это очень важно. Я знаю, что сделал Ричард. Это из-за него ты здесь? Мариан! Все хорошо. Я его изгнала. Он больше не вернется. Лили. Лили? Лили. Тебя ведь так звали, помнишь? А то, что случилось, ты помнишь своего отца? Я помню. Маму, она была такая красивая, только грустная, как ты. Скорее, не грустно, а измученно. Хорошо, что ты помнишь маму. Я совсем не помню своих родителей. Они... Когда я была маленькой, мы попали в аварию. И выжила только я. Мне без них было очень грустно. Я я тебя понимаю. Мои друзья тоже. Марианна, здесь так одиноко. Мне здесь не место. Да сколько что. Может быть тебе лучше отправиться куда-нибудь еще? Может я. Хочешь отправить меня отсюда? Нет, Марианна Я не могу, так Еще рано Почему? Разве ты не боишься чудовища? Так Боюсь Но теперь оно охотится за тобой А не за мной Ах ты маленькая, грянь и когда оно тебя сломает и влезет в твою шкуру, то он наконец сможет уйти отсюда. Печаль, что-то ты меня вообще, ну, типа. Ну. Но оно никого не никогда не насытится. Никогда не остановится. Тогда позволь мне помочь себе уйти отсюда. Чтобы я смогла покинуть это место. Ты ведь вспомнила кто-то, и значит, у меня получится. Нет, Марианна. Дело не только во мне. Дело в тебе. Ты должна вспомнить. Сон, пожар. Красный дом. Это вот этот красный дом. Не похож. Не похож на красный. Что? Ой? What? Стой. What Что за красный дом? дом? Мы были там, Марианна. Вместе. Ты всегда была рядом. Да что происходит, что за загадки? Они, прости, они типа в конце такие, короче, все объясняют в пару секунд и ты такой, а, так вот что это было за дерьмо? М -м -м. Черт. М -м -м. А еще катсцена Она исчезла. А я надеялась, что наконец помогу ей уйти отсюда. Томас? Надеюсь, ты еще здесь А то тебе нужна помощь, да? Потому что у меня кончаются идеи Ага, ага Стопэ Я впитал, нет? Искра слишком слаба, впитать ее не выйдет Нужно, короче, что-то... Как будто чего-то не хватает Ну, конечно, чего-то не хватает Как бы разработчики, что не дурачки Томас, ты был здесь? Это твой дом? Ну, скорее всего, да Скорее всего, да, это дом А, сверху, я на нижний экран смотрю и не вижу, что там Что там было Так, так, так Здесь еще какой-то пульс Здесь что-то, чтобы поднять Это точно сможет, но сперва нужно найти рукоятку Так гребаный, почему тут все по, по частям валяется? Кнопку нажмем Питания нет Ладно Так, здесь есть а, во. Нашел. Что-то тут, тут есть. Это вот и говори. Идея. Это была твоя идея. Нет, они уже у нас на хвосте. Тот влюбил кто же из них, Хорошо. точно тебе говорю. Хорошо. Ладно, давай проверим. Давай. Скоро рассвет. Из них? От кого ты прятался, Томас? Вниз? Да. От кого же ты прятался? Внизу что-то есть. Нужно спуститься вниз. А здесь что-то еще, обломки какие-то. Что, черт возьми, тут произошло? Это что? Это диктофон? Интуиция. Шоу Интуиция на канале Йоба 27 июля 1983 года. Дело близнецов. Расследование продвигается, но Рекович, кажется, начинает что-то подозревать. Надо поторопиться. Сегодня или никогда. Итак, они знали о Томасе. Но что именно они знали и кто такие эти они? Так, здесь еще что-то есть. Ого, юнак. Кто-то любит классику. И все? Спасибо за инфу. Наберемся. Наберемся, когда это принесет мне какую-то пользу. По двигателем что-то есть. Как бы его поднять? А для того, чтобы поднять, нужно питание. Питание нужно Здесь не нажимается ничего Ничего Нам нужно выйти, походу, да? С... Отсюда или нет? Или не нужно? А, Ты погоди, вот поговорить? еще это Вот и говори идея. Это была твоя идея Нет, они уже у нас на хвосте тот на ублюдок я тоже из них Точно Хорошо, тебе говорю будем... Ладно, давай проверим давай. Скоро рассвет Это я уже находил, да? Это вот я вот это нашел? You to talk? This вот и говори, я говори, это была правильная. твоя идея. А, подожди, подожди. Подожди, вот там. Вот. Ричард, как ты мог на такое пойти? Как вообще хоть кто-то мог на такое пойти? Я всегда знал, что с тобой что-то не так. Но это одно я знаю точно. Что бы он с тобой не сделал, что бы мы с тобой не сделали, ты этого заслужил. You не-не-не, бан-бан. Так, это все понятно, я это прослушал и изучил. Здесь двигатель, там еще что-то, там как бы вот тут еще что-то, какая-то шляпа. Тут, ну, получается, нужно поднять двигатель, для этого запустить энергию. Для энергии нужно какой-нибудь генератор запустить. Еще параллельно нужно... А, подожди, эхо... Мы слушали эхо. Так, ага, понял. Надо залезть наверх, чтобы залезть на. Че? Опа, нашел какую-то штуку, поняху нашел. <соцентричная> Девочка, ты не это ищешь? Sorry, Лили, простите, но папа How запретил мне говорить с незнакомыми людьми. Это He's правильно. Но тут park. управляющий, верно? Know, не I знаешь, Дью? Мне нужно с ним поговорить Уходите а, а то я закричу Умная девочка Так, и... И фотокарточка Мой любимый байкер Понятно mm -hmm. Понятно, понятно, понятно Понятно, понятно Так, подожди, вот сюда мы ставим куклу, получается, да? Еще? Одну, которой не хватает Копим энергию. А, так, так. Угу. Тут впитываем энергию. Вот там какие-то щупальца сверху или что это такое? Зарядили а, полностью руку. Здесь пачка сигарет. Осуждаем курение, кстати, да. Курение вредит вашему здоровью, напоминаем. Такому работяге, как вы наверняка требуется перекур. Вы Френсис, верно? Простите. Кто вы такой? просто человек, привыкший поступать правильно Можно сказать, я патриот А вы патриот, Фрэнсис? Патриот? Что-то мне подсказывает, что тебя называли совсем иначе Вполне возможно, вполне, вполне Опа, подожди, здесь колесо Колесо, колесо Может быть оно мне понадобится? А, погоди, интуиция Нашел, слушаем ну что, Ричард, мы на Давай-ка поболтаем. Эй! Hey. Эй! Hey. Hey. Hey. Он себе совсем сломал, да? Никто другой так бы не сумел. Значит, они и к Ричарду пытались подобраться, но... Не знал, что его уже не докопать. Не что-то... Ну, короче, что-то там не сделать с ним. Короче, последнее слово не увидел. Просто-просто-напросто отвлек что? Вся. Да. Сейчас я понял, что мы делаем Мы сейчас в этот, заходим в свой Не, мы сюда пройти не можем Забраться тоже сюда не можем Вот а... Вот сюда бы, да? Так, все, мы в этом мире Заходим Да, вот, вот, вот, вот, вот сюда нам нужно попасть Каким-то хером все понял Е, yeah. конечно же Е yeah. Е. Сюда еще раз Е. Там мы впитываем, э, наверное, энергию в генератор, запускаем генератор, да? Ага, ага. Да, конечно, да. Ну. Отлично. Все, возвращаемся в свое тело. Э, с помощью генератора мы, да, генератор запущен, мы запускаем лебедку, вот эту поднимаем. Э, Движок, генчик, что это такое? Двигатель, да? Кью назад Идем вниз, спускаемся, забираем рычаг Для домкрата uh -huh. Uh -huh. На шифте поднимаемся Обратно эффектно поднимаемся на лестницу Заворачиваем, Кругаля даем Идем к... к этой двери Здесь нажимаем левую кнопку мыши Здесь левую кнопку мыши Вставляем рукоятку гидро... гидравлического пресса И поднимаем Раз, два, три 4? Нет, 4 не все. Так, нажимаем левую кнопку мыши, чтобы пройти туда. И вуаля, у нас все получилось. Это и был красный дом? А сарай Выполнено И тогда я поняла, это тот самый дом. Какой? Ответы были совсем рядом. Погребены под пеплом. Должно же хоть что-то остаться. Ой, подожди, я пропустил что-то, запчасть. Что это такое? точку соприкосновения наш, нашли, отлично. Думаешь, что все выжили? Что услышишь, как они орут, почувишь запах горящего мяса и все мы еще будешь умолять меня тебя выслушать? Боже мой, внутри были дети? Неужели она и я? Неужели мы внутри были? Неужели мы были внутри? Оу! Дух этого дома так и не перестал гореть Погоди, а так а чё? Я что, сейчас горю просто или чё? Что происходит? Почему экран такой этот голимый? А что, и куда мне двинуться-то? А, вот, я понял, обходим Обходим страной. Этот дом сгорел, короче, был пожар какой-то И все вот это вот Так Вот здесь нам нужно восстановить какую-то картину Правильно, правильно Так, так Это кто-то поджог сделал Совершил Кто-то сделал поджог Воспомин... Новое воспоминание Рукля, ты уроды Думаете в особенное? Ничего, гореть будет, как обычные люди Господи Да кто это такой? Так, вот нас Эй, те мотыльки ведут куда-то Куда-то вот сюда Ага, ага, ага Стоп, стоп, стоп, стоп, вот Устанавливаем ход событий Вспоминаем что же случилось? Зажигалка, да? Нашли зажигалочку все-таки. Улики-то на месте. Ч ⁇ это? Посмотрим. Кто ты такой на самом деле ублюдок? Давай, взглянем. Заперто, значит. Хочешь сам попробовать? Вперед. Нет, это я представляю себе. Мне больше нравится быть мозгами нашего дуэта Ну уж да О, у меня есть идея Давай Ну или так, да Так тоже пойдет Так, что тут у нас? О, черт Я знал, что от него будут проблемы Служба безопасности. Этот сопляк. А! За что? Нельзя договориться о государственных слушающих, товарищ. Томаса, короче, заглушили. Произошла какая-то неведомая дичь, да? Вот Томас у нас в заложниках просыпайся товарищ социализм сам себя не построит черт ты не знаешь с кем связался парень еще как знаю я давно за тобой слежу томас твое дело для меня уже практически хобби да тогда какого света на мне трусы Ха! шутник о обожаю эту песню а ты, товарищ? Пошел ты. Сыграем в игру. Называется «Что важно для Томаса?» Итак, нацисты нашли тебя в Варшаве. Сколько тебе было тогда? Три года? Сначала они хотели тебя убить, но... Передумали. Они узнали про твой и решили его использовать, а потом раз и война закончилась. Приходит красная армия и они держали меня под замком. Проклятые не люди. Они, говорят, проводят важное исследование, Пытаются понять, что же делает тебя таким особенным И что же это? Мамашу свою спроси, бэйч Бом Нравится тебе такое, да? Делать людям больно к тем ученым. Сколько тебе было? 18? Я видел снимки. Признаться, даже меня впечатлило. А уж я-то знаю, как сделать человеку больно. Погоди, я тебе еще персонально продемонстрирую то, что могу сделать. И вот тебе удалось выйти на свободу. Правда, пришлось все время скрываться. И надо же, у тебя получ... почти получилось. Ну, черт, для себя дернул опять применить свою силу. На лучшем дружке Ричарде. Он сам нарвался. Да-да, я знаю. Ты хотел отомстить, могу понять. Я бы тоже так сделал. Все ради своего ребенка. Не трогай моих детей. Детей? Yes. Ну да. Ты чу, чу чу Сколько боли! Ты готов выдержать, чтобы их спасти? Чем ты готов ради них пожертвовать? Может быть, свободой? Отпусти урод! Так я и думал. Я тебя отпущу. Но сначала расскажи мне все, все своей. Силе. А ты заставь! Да, давай! Что, кишка тонкая? Я уже думал, ты никогда не попросишь. Бэх! Отдохни, Томас. Когда проснешься, тебя будет ждать настоящая боль. Ты умрот. Умрот, ну ты гад, мразь, мурот, и бомжихи, фу, блин. Все в одном. Ты гад, гнида. Парсюк. Снова ты? Просыпайся, Соня. времени ждет. Что? Что ты? О. Сам посмотри. Ублюдок, чертов псих! Отпусти меня! Они еще там, Томас. Ну теперь ты мне покажешь. Что тебе показать, демон? Покажу, товарищ. Что угодно. О, факт слей. Томаса, короче, вывели из себя, да? И Томас, что ли, наделал грязи какой-то. Что-то плохое, да? Или Алинайн. Не понимаю. Меня вообще меня такие заблуждения игралило. Наконец-то, я уж думал не дождусь. Так, надо пошевелиться. Хорошо, что здесь время течет иначе. У меня еще есть шанс их спасти. Что Генри делал время посихи час? Ладно, давай узнаем, что важно для тебя. Так, мы же, получается, мы попадаем в красный дом. Тот сами... А, нет, подожди, это не красный дом, это сознание вот того мужчины, который у нас... Духовную силу. Praying. Не перебраться. Придется что-нибудь придумать. Где okay. oh. вот, магическая сила. Does... Кстати, Томас да, достаточно сильный медиум на самом-то деле. Попадаем в сознание нашего мучителя, так скажем, да, который сжег All дом. Right. Твою мать. Здесь что-то не так. Город документов, каких-то дел. И все такое. Опа. Смотри, какой страшный там, галактик бегает, а? На четырех лапах-то я таких. Ну, какая. Я бы таких, конечно, рассекал своих вал. У меня же одно... один удар, как бы, минус вот демон внутренний. Выбиваю внутренних демонов. Без смс, без регистрации без чувств, без эмоций. Так. Достойно. Чтобы использовать духовную силу Вправо, все это выбрасываем вправо Давайте снова 10 раз подряд угу. Сейчас здесь зависнем, Как бы перебраться через о, обрыв Нужно, да, потому что здесь все развалено Ну да, почему нет Оказалось а бы, да Казалось бы Ну давай, быстрее можно вот, прошла какая-то умная игра, да сколько, -то, да сколько здесь можно тормозить. Вот я все это время бегу куда-то, что-то делаю, бегу. Экшена мало, мало экшена, вот в чем беда. Мне нравится от демонов там, как бы с демонами бороться, вот бегать на спринте, вот это все. Вот это все. Так, погоди, надо изучить все это. Это все не просто так здесь. Вот ты где. По крайней мере, та часть, которая мне нужна. А, понял, вот оно что. Нашли кого-то Кого-то нашли Назад Назад а, Чё это? Чек? Дело Словно название мясник Подозреваемый якобы Уилк Подозревается в хищении подлог Незаконная торговля Ну и следователь, соответственно Понял А здесь пленку мы взяли Магнитная лента угу. Лента нам по факту А вот, а вот сюда мы можем ее и повесить Кста Кста и нажать play. You know... Знаешь, зачем ты здесь? Я в эти игры не играю, Генри. Don't. Я тебе не Генри. Агентство поставили в известность о том, что ты крал мясо у рабочих граждан Республики. Даже из не знаю, чего бы они так решили. Хм. Ты вел себя как дрянь. Дэдбой. Просто переходи один уже к делу. Учитывая твою профессию, у тебя были все возможности совершить преступление. Это государственное преступление. И оно карается смертной казнью. Что скажешь, в свое оправдание? Прости, Генри Усё? Усё? Усё? Так, вот здесь тоже что-то есть Так, ну Блин, вот этот что-то мне вообще, ну, типа, не вкатывает То есть мне сюда, не... мне нужно зайти в ту комнату Вот, как бы посмотреть в окно, это одно, как бы, да вот. Зайти, изучить, посмотреть, как бы, порыться Это вот уже совсем другое, кстати Заходим. Вот эта библиотека дел, короче. Uh, я так понимаю, что это какой-то шпион или агент какой-то, да, государственный. Ну, посмотрим. Блин, я уверен, что здесь мне тоже не придется сражаться с никак ни с каким демоном. Однако, просто досмотреть этот сюжет как фильм... Бешеное желание имею, бешеное желание имею. Так, здесь ничего нет. Как бы вот мы идем по закоулкам сознания того самого Генри. У него в сознании как бы тоже свой внутренний демон, который там на страже всего этого бардака <coughs> Интересно, а какой был бы у меня внутренний демон? Золотистая курносая обезьяна, точно Кто знает, что это? Плюс в чат просто Так, забираемся и изучаем Забираемся и изучаем, смотрим, изучаем Заходим о, о, началось. О, черт, конечно, черт. Генри, черт, настоящий черт. Кто не понял, Генри – это тот самый э, агент, который нас там избивал, который поджег дом. Сейчас мы у него в сознании и, ну, опа, опа, опа, опа, талон на питание выдано правительством поиска народной республики. Польская Народная Республика. Понял. Спасибо за питание, Польская Народная Республика. Вот, двигаемся дальше уже по плиткам. Мы там, короче, ходили какой-то библиотеке, мы теперь... Мы бродили по лесу, мы бродили по лабиринту куста, в кустах, в каком-то парке. И теперь мы здесь бродим. Понимаешь? Ты сечёшь? Подожди, а что так... Чё, чё, чё, чё, чё, чё, чё так... темно? Такая... текст, экран. Так поярче надо сделать-то, а? Дополнительно гамма-коррекция Отрегулируйте гамму Яркость до нужного уровня Вот так, давай сделаем А то что-то прям совсем, ну, как-то грустненько, слышишь? Смотри По-во-во, получше Уже получше Здесь мне, соответственно, нужно воспользоваться своей силой, которой у меня нет Мне нужно ее сейчас накопить Ну где ты? Дрянь А что это? А ну иди сюда. А, тип свет мне нельзя на свет или что? А ну вылезай. Так я пробежал. Дрянь. Томас такой черт, черт меня засветили за свет. Ну где ты? Вот и где мать твою. Так а почему? Нельзя просто на, пробежать Вот надо еще по потормозить bad Вот как бы пред... Да за за залазь, ну, бэдбой Все, мы залезли Тут как бы как мясной цех какая. Да, даже... А ну вылезай, да Я никуда не прячусь Вот он, я бегу, я у тебя под фонарем Это ты там спрятался и светишь Своим этим фонариком В окуляры oh, смотришь там. Иди сюда, говорит Куда сюда, вот я иду, куда Ну Ты меня куда зовешь Я вот здесь меня видно или нет? На кнопку нажму сейчас и все, и, и тебе бан. А, я просто не смог бы пройти, наверное, да? Конечно, не смог бы. Ну, туша, они что тяжелые, их не, не подвинуть, да? Давай, я сейчас пойду, я сейчас пойду. Так, тут по-прежнему ничего для меня нет, как бы мне су существенно важно забраться на ящик. Нажать кнопку Е забраться на ящик, и здесь... Здесь что? Е. Yeah. Not bad. Not bad. И что? А что дальше? Вот дальше куда? Куда дальше? Смотрю. Все, мы поверху сейчас обойдем всю эту историю. Цепи болтаются. Ага. А, все, понял. Так, я... Здесь мне нельзя никуда пойти. Вот сюда можно. Сейчас слева нам нужно тоже балансировать. Идеально. Идеально. Мне нравится, игра такая неповторяющаяся Просто, ну У нее такой генератор э, Взаимодействия необычный Просто шок Шок Так, у нас какая-то здесь э, чья-то ночлежка или что? Так, чемодан, открываем Нож Твердая рука Уверенное движение. Поперек волокон Только поперек Вдоль нельзя Только поперек Так, здесь у нас никаких нету, да? Светилок А, во прочесть Твердая рука, уверены так вдоль нельзя Только поперек вдоль нельзя Ага То есть Генри у нас был а, этим Получается мясником С рождества, с день С рождества, с рождения Он был мясничком у нас Я теперь понял А Отсюда можно пойти? Вот, да, каким нибудь сократить Я бы не хотел возвращаться обратно той дорогой Слишком долго да, шифтуем. На шифте можно. Фу, фу, фу, хотя бы на шифте. Налево. Ломай. Ну где ты? Так. Ты все со своим фонариком, да, там этот сторож, этот хромовник. Долбаный. А здесь что? А. Е. -а -а. yeah. Нажимаем кнопочку Е. E. Нажимаем кнопочку Е. E. Спрыгиваем с ящика. И мы вполне себе, возможно, сейчас откроем вот эту вот э, дверь. Спаки, нажимаем спаки, чтобы накопить заряд для духовного взрыва, взрываем. Сгорает нас то самое, э, что мешало нам пройти. Мы дальше проходим. Не, все, перфекто. На фоне повторяется фраза типа только поперек. А, только или вдоль волокон, не поперек, что-то такое. Золотое правило мясника, наверное. Сын мясника. Открываем дверь с красной лампой на стене. Заходим. Заходим внутри, сосредотачиваемся. смотри. Хорошо. Очень хорошо. Видишь, как все просто, когда ты делаешь, как сказано. Не испугал. Не испугал. Извините, конечно. Хотелось бы испугаться, но у вас ничего не получилось, потому что затянули. Затянули, так, прочитать Патриотизм сильнее э, Так, родственных уз, понятно Ага Удостоверение личности, Генри Уилк Служащий служба безопасности Понятно, это все понятно? Ну, все изучили Мы знаем, что это Генри Уилк Что он там, короче, со своим батей что-то плохое предел. Здесь мы снова Палим, что you, see, Посмотрим, что это из работает. этого выйдет Дух Томаса, да? Значит, дух Томаса, ну как бы По понятным причинам По понятным причинам Дух Томаса Оп, опа, еще что-то можно взять А, все, я понял Я хотел пройти просто мимо, прикинь Давай, зарубай Уилк, верно? Генри Уилк О чем вы? Ха. Сразу к делу без страха и сомнений. Если бы вы хотели меня убить, вы бы меня уже убили. Так, что вам нужно? Хочу предложить вам работу. Я слушаю. Я уже давно работаю в этой сфере. Я неплохо разбираюсь в людях. Знаю, что для них важно. Видите их. Потенциал. Согласен, но с одним условием Каким? О работе, которую я для вас выполняю, никто не должен знать Обычно так и есть Я настаиваю В противном случае Я спешу все это на вас Добро пожаловать на борт вот оно как, да, вот оно как Вот оно как Так, назад Кьюшечку назад Нажимаем, короче, все понятно Двигаемся дальше Здесь снова горы всяких документов Бумажек неинтересных, ни к чему не привязанных Проходим Двигаемся, изучаем, смотрим Смотри, смотри, смотри, смотрим Че, че, че Все, ну вот как бы Дли... Дорога длиной в жизнь Дорога длиной в жизнь Мы просто проходим очень-очень много И очень много ходим И типа тут просто залезай, обходи Вот, карабкайся, взлезай Вот, ну, одно и то же Я хочу уже какого-то экшена, какого то, -то разъяснения событий Типа я хочу, чтобы это все, ну, прекратилось Покажите, что там есть дальше Умею так делать, кайф Могу озвучивать этот звук Не понял Будет? Будет здесь что-нибудь Или нет? Это когда-нибудь закончится Дорога? Ты сколько можно? С реально вот же... Ну мы же идем Уже с вами очень долго Забираемся на все подряд, короче Никакого ни Генри, ни Уилта, ничего Нету. Ну Вот сейчас снова заберись Вот там, короче, рукой Это... В своей суперсилы, короче, столкни все вот эти вот бумажки и ящики, чтобы очистить дорогу. Еще бежит же, как инвалид. Ну, как, ну, не, не осуждаю инвалидов. То есть бежит, как, ну, очень медленно бежит. Фу, не знаю, что-то непонятно мне, как бы. Прохождение данной игры. Персонаж такой медлительный. Зачем? Так, слышишь, что-то там? Ну, давай прочитаем. Особое задание майор Генри Вилл. «В доме отдыха Нива под Краковым был замечен фигурант. Местные исследователи сообщили о странном деле, в котором замешан художник конфиденциально. Когда его обнаружили, он был жив, но оказалось в вегетативном состоянии. Подозревания в действиях насильственного характера не подтвердились, так как осмотр не выявил признаков травмы головного мозга. Возможно, связь с делом близнецов. Ознакомьтесь с файлом конфиденциального». Работайте тихо и чисто. Мы готовили вас именно для этого. Примечание. Настоятельно советую ознакомиться с записками советского ученого, обнаруженными в 1950 году во время конфиденциально. Вам разрешен доступ к архивным данным номер 1138. Только вам, Уилк. Работайте. Дальнейший инструктаж получите у вашего куратора. Понятно. Давай тогда еще полчаса пробежим. Как бы не смущает же ничего абсолютно, да? Да. Давай, давай, давай. Мы еще пройдем тут как-то там. О, еще что-то. Что это? Это объект продолжает появлять сильные сверхъестественные способности, утверждая, что с ним общается другой, посылая ему видение Рабочая теория подозрения на связь с возможно установленную в результате клинической смерти. Для подтверждения теории раскола необходимы дополнительные тесты. Понял, понял, понял. Понял. Здесь тоже ничего нет. Мы дальше забираемся. Забираемся. Вот она, суть игры, ребят Ну, как бы, э, ну, пока оценка Я не знаю, что там за конец Что там за концовка должна быть в этой игре Но пока 6 из 10 6, это, ну, такое 5, 5 из 10 Я погорячился 6 5 из 10, моя оценка этой игре Я же смогу Когда-нибудь, твою мать Так Сеанс прерван из-за инцидента в испытательной камере. Во время введения назначенных веществ в... ведущий ученый доктор вошел в прямой телесный контакт с объектом. Был немедленно госпитализирован. Несмотря на отсутствие признаков физической травмы, он впал в вегетативное состояние, в котором находится до сих пор. Дальнейшие сеансы приостановлены на неопределенный срок. Хорошо. Я сейчас сам впаду в вегетативное состояние, если мне не дадут какого-то экшнера. Красиво, ну базара нет. Ну сколько можно вот это вот на все это смотреть? Просто... Вот, ну короче, это дерьмо Лапа, лапами уже своими начинает лапать. Уже сам демон этот -то не устал. Не понял. А, вот, понял. Примещание предназначено на сегодня сеансу. Несмотря на увеличение, на увеличение дозировки, объем остается чрезвычайно опасным. Объект, Его время испытания его необходимо Сдерживать как физически, так и морально Применяются повышенные меры безопасности Да ладно, сейчас еще вот эта вот Очень медленная штука, я, я сейчас Заною, я сейчас начну ныть Это что это, сколько можно тут ходить и, и бродить Вот я хожу, брожу, хожу, брожу, брожу И хожу, брожу куда, не знаю куда По одним и тем же полком. Этот ублюдок будто повсюду Так, подожди, не падай Равновесие держи, держи, малыш. Все, ты шагни с этой планки. все, пошли. Пока, пока тут ходишь, можно параллельно какую-то другую игру сыграть. Сечешь? Ну вот смотри, мы уже прошли. Мы уже тут... Мы вот подошли к каким-то... А, это эти... Досье какие-то, да? Чтобы использовать духовную силу. А -а -а -а -а -а -а -а, какая Больно, дичь. Томас, вот черт. <свят> Чуть не попался. А мы его раз раздраконили, получается, Дима на этого, да? <свят> да, конечно же. Не бачу. А, все, спустились, вижу. Мы подходим, нет, к комнате. К комнате, в которой вот находится сам Генри. Уилд. Али нет. Да вот еще ты гонишь, или что? Это, это какие-то издевки. Реально это издевательство. Типа, над... как можно было так просто забить на своих э, этих пользователей? Люди выбирают игры, чтобы какое-то получать удовольствие. Какое удовольствие можно получить от, от этих бесконечных хождений? Уф, едва увернулся. Меня вот уже просто из моего состояния. Да? Напряжение вот этого вот. Я просто нажмите, чтобы использовать духовную силу. Я уже просто устал. Бродить. Типа по-прежнему как было ничего непонятно так и осталось, только я еще устал ходить вот по этим локациям однотипным. Однотипные локации вот это вот все ну кому он. А, ну давай сейчас бы еще ну типа не прогрузиться кнопки Е, e, чтобы взобраться. Да. Двигаемся, да? Взбираемся наверх. Для меня уже просто все ну где так, сволочь четвероногая? Для меня уже просто все эти локации, они стали такими как бы скользящими. Я, зам... я просто не замечаю, я пытаюсь быстрее их пропустить. Здесь ты меня не достанешь. А? Я минут 40 уже хожу. Минут 40. Я хожу в одной и той же локации, чтобы ее просто пройти. И не потому, что у меня что-то не получается, а потому, что я просто... Пора прикончить тебя. А, да? Мы завалили демона, а эмоции у меня, как будто бы я просто... Я уже с нетерпением просто... Вот, ну. Че, вот так вот мы демона завалили. Эмоции у меня, как будто бы типа... Фу, блин, да, может быть, уже можно пройти? Не, не знаю, как бы... Хорошо, что я это делал вместо вас, как бы, и разочаровываюсь тоже вместо вас. Сейчас мы попробуем быстренько э, перебраться к моменту, где начнется хоть какой-то экшен. Я надеюсь, он начнется. Иначе было бы сложно а, Представить, зачем эту игру вообще выпустили Медиум Да, и что здесь? Я сегодня выезжаю Каким? Командировка без предупреждения Ничего не поделать угу. Не хочешь с ним попрощаться? Нет. Не думаю, что это хорошая мысль. У меня голова работы забита. Ясно. Или все-таки нужно? Думаешь, стоит? Как хочешь, дорогой. И снова мы идем. Саймон? Саймон? Ты где? Папа? Привет, сынок. Ты опять уезжаешь? Папе надо на работу. А когда вернусь, поедем с тобой на рыбалку. Хочешь? Не люблю, когда ты уезжаешь. Знаю, знаю, но иногда папа должен работать. Это очень важно для всех нас. Ты же сам понимаешь, да? Я. Да, папа. Да, да, да, да, да. Открываем дверь. За дверью нас ждет красный свет. Заходим. Ага. Так, ну и двигаемся дальше снова по так. Спокойно, парень. Скоро все закончится. Спокойно, парень. Это он меня успокаивает? Друг, ты меня успокоил, спасибо. Я надеюсь, ты со мной пообщался, потому что ты понимаешь, насколько... Это такая душная хрень. Очень душно, мне дышать нечем. Вот мне перекрывает дыхание, потому что, ну, типа, одно и то же ты делаешь. Ты никакого никакого разнообразия в действиях, никакой свободы действий. Прыгать нельзя, мышка крутить нельзя. А, тут какое-то быстрое прохождение? Нет. Вот этот вот, вот это я на шифте бегу. Вот можно было вот так походить. А разницы никакой. Бан. Ну, по крайней мере зашли в комнату к этому мальчику. Вот так. У вас получилось? Вы успели. Ага. Иди сюда. Теперь все будет хорошо. Я тебя освобожу. Нет, чудовище, оно нас не отпустит. Не волнуйся, парень, чудовище тебя не тронет. Я с ним разберусь. А может, он сам с вами разберется? Что ты сказал? Вот что ты за тварь. И что ты надеялся тут найти? Угрызение совести? Невинного ребенка под личиной чудовища? Нет здесь никакого ребенка. Здесь только я. Твои штучки на меня не поведут, не подействуют, старик. <звы> пикалет берет пикалет, сбивает его, драка и в этой драке что? Нет. Подожди, а Томас закричал нет. Томас ударил Генри, а Томас не успел спасти до да, горящих детей. Господи, нет. Жусь. жуть. Папа? Лили? Марианна? Марьян. А -а -а. И что же? Это вот был, вот это вот ради этого окончания главы мы вот это все и проделали дорогу вот эту. Интересно? И не душно ни капельки, абсолютно не душно. Кайф-компания Сасная. Смотрим, смотрим, смотрим, смотрим. Сатрай, сотре, сотрай, сотрай. Что это? Мы лежим, якобы в воспоминаниях каких-то, да, у нас был э, флешбек. Я вспомнила. I remember, I remember, remember. Это он. Во всем виноват он. Вот этот? Генри? Томас? А, это Томас во всем виноват. Томаса больше нет. Ты опоздала, девочка. Это ты. Ты пытался нас убить. Да, ну? Ты шо, серьезно? что, серьезно? Да, ты ну ты ж... что? Что ты с ней сделал? Что ты сделал с Лилианой? Я? Я был уже мертв. Твой папаша об этом позаботился. Папаша? Томас был папой? Папой. Томас был нашим отцом? А ты не знала? Какая прелесть... Малышка Мариан, забыла родного бабочку. О -о -о. Тогда кто? Кто ее убил? Я видел ее призрак. Что с ней случилось? Понятия не имею. Может это была свиделка? художник, подкроватный монстр? А может быть ее собственный папуля? Да что уж ты такое? Запутывают, еще больше запутывают, но ну. что за чушь ты несешь? Он пытался спасти нас, спасти ее. Ну, возможно, это и было совпадение. Господи, это безумие. Да, здесь всё им насквозь пропитано. Безумие, боль и страдания. Я уже, я обезумлен, я уже страдаю, я уже болю. Они витают в воздухе. Вдохни поглубже. <смех> все здесь, все в воздухе. Значит, пришло время от них разбавиться. Раз и навсегда. А ты мразь. Еще напасть на меня вздумал, бэч. Ушел нахер, бич! Нет. Стой Я отправляю тебя туда, где тебе место, бэч hey, my... Попробуй противостоять моей светлой ладоньке, бэч Савана, бэч Гнида, бэч Попробуй устоять, бэч Томас Рекович Мой отец это он тогда был на пирсе? Он держал пистолет? Он убийца из моего сна? Ну как? Почему? Я должна была узнать, что случилось после пожара. Что случилось с ним? И со мной. Вот оно как. Значит, мы выяснили Два часа прохождения потратили на то, чтобы узнать, что Томас был нашим отцом Томас был нашим отцом Генри был каким-то э, шпионом Из-за которого случилась какая-то Ну, депрессивная участь Некоторых людей В том числе и детей В этой игре Они все были сожжены Это омерзительно плохо Осуждаю поведение Генри Потому что, ну Шок-контент шок Единственное, что Тут не было никакого экшена, связанного с этими рейдбоссами То есть мы ничего не можем... Ну, как бы у нас фактически мы не деремся с ними, ничего с ними не делаем Фактически они просто как бы есть и их как бы нет Мы их просто ладонькой своей, э, рукой железного человека отправляем в какое-то мрачное место Вот Мы нашли способ остановить Генри Генри был успешно остановлен А это значит, что в следующем прохождении мы продолжим Вот Огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья, вы были на канале Йоба Гейм, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всех люблю и удал, дал, дал, ушел, пока!